Всем привет и добро пожаловать. Рад приветствовать на моем канале. В эфире постоянная рубрика пополнения Xbox Game Pass. Сегодня ознакомимся с новинками библиотеки на первую половину июля 2021 года. Также по традиции пробежимся по тем, кто выходит из нее. Ну а главное, я хотел бы вам напомнить, что всего за 9,99 в месяц ты сможешь приобрести Game Pass и играть в сотни классных игр. А если ты новенький, то сможешь купить ГеймПас всего за 1 доллар на 3 месяца. Расскажите друзьям, позвоните родственникам, кричите в окно. Это супер предложение по подпискам на данный момент. Как еще выжать больше выгоды из подписки, смотрите в моем ролике. Ссылка будет в описании. Пс, Фил, не как обычно на карту котлету закинь. Итак. С 8 июля на Xbox и ПК появится Тропика 6. В трудную минуту, в час политических волнений и смуты народ призывает мудрых руководителей, которые уверенно поведут страну за собой в светлое будущее. Нам предстоит взять роль грозного диктатора или миролюбивого слуги народа в островном государстве Тропика и пройти вместе со своими согражданами через 4 разные эпохи. Впервые в серии мы управляем целым архипелагом. Новые возможности в области транспорта и инфраструктуры позволят строить нам мосты и тоннели, чтобы катать туристов и жителей. Захотелось заиметь диковинку? Не проблема. Наши шпионы смогут украсть для нас и статую свободы, и Эйфелеву башню. Отстроив свой дворец с большим балконом, сможем выступать с пафосными речами, потому что предвыборные речи снова с нами. Сезон невыполнимых обещаний открыт. Тропика 6 также имеет многопользовательский режим для 4 игроков. Того же 8 июля подписчикам Game Pass Ultimate на Xbox станет доступно UFC 4. Один из главных игровых элементов это режим карьеры. Правда, мощного сюжета или неожиданных поворотов здесь нет. Впрочем, сюжетом игры серии UFC никогда и не славились. Все дело ведь в геймплее и самих поединках, а еще в том, что происходит между ними. Взять, скажем, подготовку к бою. Можно провести время в зале, чтобы улучшить свою физическую форму или пригласить на спаринг известного бойца и выучить новый прием. А еще посидеть в соцсети местном аналоге Twitter, где вам или желают удачи, или предсказывают поражение. Если тематика данной игры вам интересна, вы получите немало удовольствия в попытках повторить, например, легендарный поединок Хабиба и Макгрегора, отправить соперника в красивый нокаут или закончить поединок удушающим приемом. 15 июля на Xbox и ПК появится Blood Roots. Классическая история мести, оформленная в стиле рисованного спагетти вестерна. Все уровни состоят из череды арен, которые надо зачистить от прихвостней бывших членов звериной банды. И враги, и протагонист погибают с одного удара. Только врагов много, а мы одиночки. Но и один в поле воин. Почти все, что мы видим на уровне, может стать опасным для жизни предметом. Резиновые уточки, рыбы, пилы, топоры, ведра, лестницы. Если в процессе драки сильно повредилась какая-то постройка, отвалившиеся от нее деревяшки тоже пригодятся. Сюжет не такой безумный, каким бы мог быть, но и не сильно мешает. Если читать диалоги не хочется, их можно быстро пропустить. Дабы сэкономить нервы, употреблять рекомендуется дозировано. И в тот же день на Xbox и ПК добавят Farming Simulator 19. Казалось бы, серия Farming Simulator, как и множество прочих симуляторов, относится к категории довольно специфичных игр, которые не интересны широкой аудитории. Тем не менее, это не мешает разработчику уже на протяжении 10 лет ежегодно выпускать новые симуляторы фермерства, что получается у них весьма успешно. Пожалуй, одним из самых главных улучшений Farming Simulator 19 является переход на новый графический движок. Количество техники в базовой версии стало больше. В местном магазине можно найти сотни сельскохозяйственных машин и инструментов от известных брендов, ну и не очень. Также радует доступ для консольщиков к любительским модификациям. Мультиплеерный режим поддерживает 6 игроков. На старте карьеры мы сможем выбрать один из трех путей, отличающихся уровнем сложности. Новичкам рекомендуется начинать в качестве нового фермера. Управляющему фермой, несмотря на хороший стартовый капитал, придется самому принимать решение, какой участок, здание и оборудование купить в первую очередь. Третий вариант поставит нас в жесткие условия, так как в нем выделяют скромную сумму денег, а участка и оборудование изначально не будет. В свое время плотно сидел на 15 части, но из симуляторов больше конечно предпочитаю Евротрак. Интересно, я когда-нибудь дождусь портирования ОНО на Xbox? Ну так, риторический вопрос. А теперь очередь тех, кто покидает подписку. На этом у меня все. Спасибо за просмотр! Напишите в комментариях, как вам пополнение и что хотели бы увидеть в подписке. По традиции, поставьте лайк, если видос понравился. За подписку буду крайне признателен. Всем до новых встреч! Пока!